Сейчас про основное. Компания 2017 года закончилась, она не достигла своего результата, мы не добились регистрации нашего кандидата, хотя добились огромного количества других замечательных успехов. Предстоит подефиксировать, безусловно, о том, почему у нас не получилось. Я верил, наверное, где-то до, ну, до самого конца, но до ноября я был почти уверен. Вот когда они придумали всю историю там, с Сеней Собчак, вот как бы стало понятно, что окей, они, они придумали, что с нами делать. Но до того. Я был прямо уверен, уверен, что у нас все получится. Казалось, что, ну, то есть понятно было, что они говорят, что там не зарегистрируем, не имеют права баллотироваться, не имеют права не зарегистрирован, но это было. Они бы это говорили при любом сценарии, а реально было ясно, что мы их напрягаем, они не понимают, что с нами делать, и очень серьезно рассматривается вопрос а, о допуске. И там, даже еще, не знаю, там, 24 декабря я сидел в Нижнем Новгороде в этом чертовом вот проходили совершенно триумфально собрание по движению по всей стране. В Питере было самое крупное, за что всем большое спасибо. И как-то это было настолько вдохновляюще, что казалось, что должно получиться. Есть разные точки зрения насчет того, почему не получилось. Собственно, первая точка зрения заключается в том, что где-то мы не дожали и что-то мы не смогли сделать. Вторая точка зрения в том, что где-то мы пережали, и они просто очень сильно испугались и решили, что мы действительно очень много наберем в случае регистрации, и поэтому не допустили. Но так или иначе, это уже история, которая, опять же, сослагательного наклонения не терпит. Сейчас у нас другая компания, компания запастовочная, компания по снижению явки. Я буду говорить сейчас про нее и пытаться ее там, обосновать и вводное замечание мое заключается в следующем. Когда мы все там, бежали топить за нашего кандидата, когда у нас была совершенно понятная цель. Вот есть кандидат, вот мы в него верим, он очень крутой, он нам нравится, нам хочется там, раздать больше листовок, создать больше политического давления и сделать так, чтобы его зарегистрировали. Это была какая-то там совершенно потрясающая, понятная, логическая последовательность действий очень были ясны временные рамки, очень было ясно, что надо делать, и очень было большое воодушевление. У нас был шанс там впервые за очень много лет иметь на выборах своего кандидата. Сейчас это была хорошая и понятная история. И меня не удивляло, почему в штабы приходят сотни волонтеров, почему на встречи, митинги собираются тысячи людей, и, там, десятки тысяч, почему это вот все на таком энтузиазме едет. Не все компании одинаково прекрасно, и не всегда у нас есть выбор между там, хорошим и очень хорошим. 2017 год была прекрасная штука, потому что впервые за очень много лет, ну, там, в Москве впервые с 2013 -го года, а по всей стране впервые с хрен знает какого года, мы могли вот, там, делать то, что нравится, там, топить за своего кандидата, отстаивать там, свои ценности, не идти на какие-то компромиссы, не выбирать между хреновым и очень хреновым вариантом развития событий. А делать вот, ну там какое-то абсолютно правильное и понятное дело. Весь 2017 год в этом смысле был очень счастливым. А вот сейчас, ну как бы, меня скорее там, удивляет, ну конечно, тоже очень сильно радует, что я выступаю там не перед пустым штабом, не перед пятью людьми, а что все еще люди в большом количестве проходят. Это, естественно, это не неправильно, не позорно, никаким образом не... Плохо, что там, компания забастовочная, компания там, бойкота, ну, по идее, там не встречает такого воодушевления и там, такого, м -м, такой энергии, такой поддержки, как вся компания за выдвижение Алексея в 2017 году, потому что она требует ну, какого-то гораздо более ну, что ли, глубокого политического сознания, наверное, я бы так сказал. Опять же, с регистрацией кандидатов все ясно. Сейчас мы наагитируем, нагитируем принудим его зарегистрировать. А, они его зарегистрируют потом пойдем топить за него, собирать голоса. это простая штука. Здесь вот есть дискуссия, там, бойкотировать или не бойкотировать. А вот что в этом это, том, что мы все равно знаем, что окей, 18 марта не выборы, состояться, Путин будет объявлен президентом, все мы посчитали, сколько нам в 2024 году будет лет, вся эта история достаточно грустная. То есть находить внутреннюю мотивацию многим сложно, и я это прекрасно понимаю, и нет ничего стыдного и неправильного в этом, нет ничего там плохого в том, чтобы все в этом признаться. И там не могу сказать, что у меня не бывает каких-то периодистов мотивации, потому что вот то, что мы делали в 2017 году было офигенно, а сейчас… Окей, okay. вот к вопросу о целях. Ну, там, максимум, что мы можем достичь, ну, это нанести, нанести им какой-то политический ущерб. Выиграть мы уже ничего не можем. То есть мы проиграли. Но при этом, очевидно, вы здесь все равно в этом зале, и мы все равно остаемся с вами там, в одной лодке. И в этом наша большая победа. Такая вот парадоксальная ситуация. Понимаете? Но вот эта какая-то там маятниковость э, в, в политической жизни, это совершенно неизбежная штука. Была огромная мобилизация осенью 2011 года со всеми этими митингами, э, многотысячными, наблюдателей и так далее. Они ничего не привели. В марте 2012-го Путин опять же избрался президентом без каких-то там уж очень сильно особых нарушений. Ну то есть там... Как обычно, там, вбросили 10 миллионов голосов там, в Кемерово, Дагестане и Мордовия, но это уже тема. Как бы, особо этим не удивишь. Стал президентом. И у всех было такое разочарование. Все, все пропало, как бы мы проиграли, там, пора валить туда-сюда, в 50-е. А потом что? А потом это прошло. И в 2013 году, там, с морским выбором опять была большая волна подъема. И мы чуть было не победили, были очень к этому близки. И она тоже сменилась огромным разочарованием. А, конечно же, это разочарование еще и всегда наши оппоненты ну, достаточно умело подогревают. После 2011-2012 года были уголовные дела, там болотное дело, какие-то репрессии. После 2013 -го года тоже. И сейчас снова весь 2017 год прошел на какой-то огромной волне энтузиазма. Я очень хорошо помню нашу первую публичную встречу здесь, в этом помещении, 4 февраля. 4 февраля 2017 года, то есть, без двух недель год назад. И стояла очередь, два квартала волонтеров, вот на встречу пришло около 300 человек, было нечем дышать, Алексей там жал руки, мы все офигевали, ничего себе, там ни в Москве, ни в пределах Садового кольца пришли какие-то сотни волонтеров на встречу, нас это так удивляло, а потом ничего привыкли, потом у нас в Ижевске приходило в городе, который меньше, чем Питер, сколько, в 8 раз по населению. В Ижевске пришло встречу 800 волонтеров. Это было уже последнее открытие штаба, когда мы объехали там, больше 40 городов. То есть, все это шло по нарастающей и вот шел за вот таком это правильно, как и должно быть. Это для меня метафора понятная. Это ну, там, спортивные соревнования. Спортсмен выводит на себя на пик формы именно какому-то нужному дню. Вот Именно там в день главного старта надо пробежать эти 100 метров за 9,5 секунд, Не до, ни после, это не надо и даже вредно. И, и до он пробежит медленнее, и, и после, тем более, он а, пробежит медленнее. Мы выводили себя на пик формы. К концу декабря нам надо было там, максимум того, что мы можем показать вот, там, в 20-х числах декабря, когда будут решаться вопросы регистрации, то, что мы смогли там, сделать там, 20 собраний по выдвижению э, там, массовых и правильных, и еще много других вещей, там, с программой, то, что мы сделали 15 11 декабря, считаю, считаю, что это там, довольно хорошо получилось. Этого не хватило, наш пик формы не вывел, тем не менее, наш, нас в финал, да, и так тоже бывает, вот мы показали все, на что способны, и тем не менее, не знаю, там заняли девятое там, место, финальную восьмерку не отобрались, это не повод плакать и не повод расстраиваться из-за того, что на следующий день мы уже так круто пробежать не можем. Важно в этой истории это то, что мы на следующий день остаемся сильнее, чем мы были до того. И это безусловно так, мы там, вот опять же год прошел, и понятно, что сейчас э, во всех планах, там, организационном, умение вести какие-то политические кампании, фандрайзинг, взаимодействие э, э, с волонтерами и так далее, мы ну, там, типа, на голову сильнее, чем год назад, хотя сейчас нам кажется, что у нас какая-то вот такая там не очень высокая эмоциональная точка э, всей нашей истории. Это довольно важно. Потому что ну, так оно и развивается. Мы из каждой истории выходили немножечко сильнее, чем раньше. То есть до 2011 года там, обобщенные мы вообще толком ничего не умели. 2011 год научил нас, что оказывается бывают какие-то массовые митинги, возникли какие-то структуры, возник фонд борьбы с коррупцией. После 2013 года, после мэрской кампании, если до мэрской кампании в фонде борьбы с коррупцией работал человек там 8, то после мэрской стала работать чек 25-30 мы стали уметь делать какие-то совершенно крутые вещи гораздо более крутые чем раньше там никакого расследования там про чайку там, тем более про медведева не было бы если бы не был накоплен определенный потенциал совместная работа вот, всех этих людей в предыдущие годы. Из этой компании мы выйдем, например, с региональной сети. У нас до этого там, была попытка делать филиал Фонда борьбы с коррупцией в Санкт-Петербурге. Это была там, небольшая история. Там, тут максимум работало три человека. И в общем, ну, там, Хотя какие-то вещи довольно сильно удавалось сделать, но окей, это не меняло жизнь людей вокруг. Сейчас мы совершенно точно выйдем ну, там, с разветвленной структурой в десятках городов, где есть там, сильные люди, прошедшие школу тяжелой работы в условиях тяжелого там, сопротивления и взаимодействия, которые будут какими-то зернами будущей политической структуры. Это же очень важно, То есть, вот, есть компания, есть конкретная цель. А, вот нам надо сейчас там, опять же, там больше сделать и, и больше добиться. Вот, Сейчас у нас в штабах работает суммарно около 300 человек по стране, я имею в виду там сотрудников, которые получают зарплату. Довольно скоро это число там, сильно сократится. Мы не сможем все это финансировать. Опять же, естественно, упадут донейты, особенно после 18 марта. Мы довольно сильно сократимся. Останется там не 300 человек, а, допустим, там, 50. Оставим там по одному человеку на крупный город. Но это также значит, что в следующий раз... Пружина раскрутится гораздо круче и до гораздо более высокого уровня. Ну, то есть, когда у тебя есть там 20 человек, которые являются там, носителями какого-то знания, опыта, умений, ну как бы взять и отмасштабировать их там, до 200 или до 2000, это там, не такая сложная задача, как если бы их был ноль человек. Вот мы выходим из всей этой истории, ну там, абсолютно не с нулем, мы выходим там, с мощной структурой, работоспособной, состоящей из очень сильных людей. И это первый вывод. То есть да. Колебание маятника состоялось В высшей точке мы не достигли Тем не менее победы Как не достигли ее и в 2011 и в 2013 году Совершенно точно Эта высшая точка была выше чем все предыдущие То есть уровень влияния На политическую жизнь страны Уровень политического давления Уровень какой-то перемен массового сознания Которого мы добились нам Не сравним с тем что было до того Весь 2017 год Он прошел под нашу диктовку И по нашей повестке и сейчас мы возвращаемся к каким-то предыдущим позициям в каком-то смысле, но не предыдущим, а все равно сдвинувшись на несколько шагов вперед. Значит, Следующее движение маятника начнется с более мощной стартовой позиции. И мы будем надеяться, что его наконец-то уже хватит для победы. А если не его, то следующего. Если не его, то следующего. Так устроена политическая жизнь на самом деле более или менее в любой стране. От первое. Второе. Ну, надо понимать, что э, общая-то наша стратегия, она какой была, такой и остается. Брать те места, которые для власти самые слабые или самые проблемные, и наносить им максимальный политический ущерб. Вот там, где можно, там и наносить максимальный политический ущерб. делать их слабее. И в этом смысле для нас ничего не поменялось. Да, в течение всего 2017 года стратегией максимального политического ущерба было топить за Навального. Сейчас, я это постараюсь объяснить на конкретных примерах, стратегия максимального политического ущерба заключается в том, чтобы топить против явки. Ну, в общем-то, они нам и сами это очень хорошо подсказывают тем, какую они устроили мобилизационную кампанию вокруг этой самой явки. Пройдет 18 марта. Мы найдем и поймем, какие у них там теперь слабые точки. И сможем перегруппироваться так, чтобы бить по этим слабым точкам. В этом смысле ничего не меняется. Теперь немножечко о том, что такое максимальный политический учерб, и Почему сейчас компания по снижению явки именно им является. Ну, На самом деле сейчас я уже буду пересказывать то, что я говорил в среду в эфире штаба. Постараюсь как-то компактно эти же самые мысли э, пересказать. Если кто-то ничего нового не услышит, Ну, извините меня и 10 минут потерпите. Ну, давайте рассмотрим два сценария. Первый сценарий. 70% явка, 70% за Путина. То, что администрация президента очевидно планирует. То, что спущено как задание всем координатором, всем губернаторам и там политическим вице-губернаторам и так далее. Второй сценарий, ну, условно говоря, явка 40%, а 90%. Какой из этих сценариев? Там, выгоднее, с точки зрения Кремля. Первый. Первый. И мне кажется, что это довольно очевидно, почему. 70 на 70 да, – это прекрасная история. У нас там, нет аргументских процентов, вполне себе достойный, но при этом вполне убедительная победа. Да, были другие кандидаты, они, конечно, что-то там набрали вполне, но ну, не то, что там 51 на 49, да. нет, конечно, наши кандидаты на голову сильнее. Но они тоже, да, там кого-то представляют. Вот там какая-то лесенка, там, 70, там, 10, 8, 6. Вообще прекрасно. Вообще никаких проблем. То есть да, да, ну как бы, ну понятно, почему с ними даже дебатировать не надо. Потому что мы-то вот здесь а они вот. Все вместе там. Вместе с тем все выглядит пристойно, вместе с тем, как мы понимаем, 70 на 70 дает 49% от общего количества избирателей, при этом, ну еще, конечно, где-то будут все равно какие-то перегибы на местах, где-то появится чуть-чуть побольше, поэтому наверняка будет чуть больше 50. вот, президент всех россиян, всенародный лидер там, и так далее, и так далее. Гипотетическая другая ситуация. Гипотетическая ситуация 40 на 90, она гораздо хуже. Почему? Большинство эти выборы неинтересны и они не пришли. Что доказывается их результатом? Никакой конкуренции нет, процент какой-то туркменский, в общем-то, неприличный, который показывает, что нет на самом деле реальной конкуренции, и это же подтверждается очень низкой явкой, да, ну, то есть людям это просто неинтересно, они не пошли, потому что конкуренции нет. Почему это для нас важно? Ну, во-первых, опять же, про что я говорил в предисловии? Ну, Нельзя сказать, что это уж так сильно важно, это, безусловно, не так сильно важно, как там было важно сделать Навального кандидатом, который есть в бюллетене. но тем не менее и, и дальше, условно, перед 18 марта, понимая, каким будет итог этих выборов в кавычках, мы Здесь уже выбираем между там, плохой стратегией и очень плохой, между тем, чтобы там, совсем ничего не делать и делать вот что-то осмысленное. Но, тем не менее, почему, почему осмысленно это, почему нам надо добиваться, чтобы реализовался менее приятный для них сценарий. Ну, помимо того, что он просто для них менее приятный, и, в общем-то, подложить им кнопку на стул, так сказать, всегда хочется. Я попробую показать, что в этом есть кое-что еще, а, помимо того чтобы вот просто сделать им неприятно. Россия большая страна со сложно устроенной политической системой, со сложно устроенными там, политическими элитами, является преувеличением, большим преувеличением Считаешь, Есть влад... Путин он все решает. Он много чего решает, очень многие вопросы требуют, чтобы он вынес по ним окончательное решение, но политическая система любой страны, хоть США, хоть России, хоть, не знаю, хоть Украины, хоть Северной Кореи, все равно устроена гораздо сложнее. Так что полностью персоналистская власть. Там, самодержавная, но она возможно там, не знаю, сейчас. При сложности современного мира она возможно, наверное, в каком-то Эмирате с населением 20 тысяч человек. Не знаю, в Брунее, может быть, возможно. И, и то наверняка там тоже есть очень сложная внутренняя политика. И большие дворцовые, Полина, привет, и большие дворцовые интерьеры. А, конечно, есть там, элита в широком смысле министры, губернаторы, главы корпорации, силовики, депутаты и так далее. Между ними как-то все поделено, кто-то отвечает за петенку, кто-то за, кто за, за наркотики, кто-то пилит на строительстве дорог, кто-то на препаратах. Ну, то есть все это как-то разделено, всем всегда хочется больше. Каждая так сказать, часть этой элиты ведет постоянную борьбу за то, чтобы отжать себе немножко побольше, а другим оставить немножко поменьше. И при этом, ну там, а Путин это все разруливает, сидит и объясняет, так, ты, значит, вот на этой полянке копай, ну не больше, чем столько-то процентов, а ты на этой сиди и не зарывайся. Ну, то есть как-то это у них все устроено. И вот эти обобщенные элиты так или иначе <coughs> планируют свою жизнь, свое политическое будущее. И 19 марта для них, как и для нас, жизнь не закончится, и они тоже будут планировать свою жизнь, свое политическое будущее. И им предстоит, в общем-то, сделать для себя, найти для себя ответ на вопрос: а надо ли им делать ставку на Путина и дальше, ну как на верховного арбитра консолидирующего эти самые элиты и устанавливающего правила игры и разводящего их и разруливающего эти конфликты, или нет? Потому что люди смертны, а политические элиты глобально нет. В целом, в целом бессмертны, В целом, ну то есть все равно будут какие-то губернаторы, министры, власти мучие, да, так сказать, как, как, как, как бы страна не трансформировалась. И им надо бы делать какой-то ну, осмысленный выбор. И вот интересно, что здесь начнет работать такой механизм, как самосбывающееся проклятие. На самом деле, как они решат, так оно и будет. То есть, вот есть сценарий 70 на 70. То есть, окей, наш-то парень способен обеспечить абсолютно стабильный, приличный и красивый результат. Значит, действительно, люди готовы идти за него голосовать. Люди готовы видеть его там на троне еще 6 лет. Зачем что-то менять? И, то есть, окей, значит, мы с ним прекрасно под его как бы, покровительством просидим следующие 6 лет и там, в общем-то, тоже будем действовать аналогичным образом. Это первый сценарий. Второй сценарий, черт возьми, оказывается, что никто за него уже голосовать не ходит, Приходится идти на какие-то огромные ухищрения, приходится значит, там тянуть и, и, и, там, бюджетников, а все равно никто не приходит. Все-таки это большая турбулентность? Нет, наверное, он уже становится староват. Да потом давайте вспомним, что в 2024-м как бы он снова баллотироваться уже не сможет. Как бы по закону и до этого уже так было, что он на третий срок подряд не ходил, а вместо себя то посылал. Значит, наверное, нам снова надо подумать, кто вместо него пойдет. Да и будет ему уже 72 года, нахрен нам это надо. И это тоже будет самозбывающимся проклятием. То есть если они решат, что им нужна стабильность и консервация нынешней ситуации, то они и будут работать на стабильность и консервацию нынешней ситуации. Если они решат, что им там, нужно думать о том, какой будет жизнь после Путина, так они начнут активно проектировать, Эту жизнь после Путина. И в этом случае Владимир Владимирович Путин 19 марта 2018 года обнаружит себя тем, что политологи называют хромой уткой. То есть человеком, про которого все знают, что он досиживает последнюю свою каденцию, последний свой срок, и чье мнение относительно того, что будет после этой каденции, уже не имеет большого значения. Вот ситуация с хромой уткой это новая ситуация для российской политики, но ну, за коротким исключением 96 99 -го годов. С Ельцином же такая же фигня была. То есть, когда он там с пятью инфарктами оплясал на сцене, и вот они вели вот эту всю кампанию, совершенно адскую, там, да, с февраля по июнь 1996 -го года, чтобы его полутруп как бы, переизбрать, безусловно, он-то думал, что вот это для него самое сложное. Пережить эту кампанию, его как бы, переизбраться, и потом можно выдохнуть. Но если сейчас то задним числом вспоминаю новейшую историю России, я понимаю, что здесь есть многие, кто родился уже после 1996 -го года, но вы можете прочитать про это в Википедии. Там самый ад-то потом как раз и начался. Как раз когда он-то переизбрался и решил, что можно выдохнуть, для элита -то все только началось. Потому что для всех было совершенно очевидно, что в 2000-м его уже никуда тащить нельзя будет. И надо планировать, что будет потом, и началась чехарда, опять премьер-министр, смотрины, постоянные конфликты между элитными кланами на тему того, а что будет после Ельцина, какая будет дальше политическая конфигурация. И 97, 98, 99 оказались гораздо более напряженными, турбулентными в плане политической жизни, чем 94-95 и привели в итоге, ну, там, к существенному слому и изменению системы, к сожалению, в хрен знает какую сторону. Но Таким образом, если 18 марта, в этом как бы наши шансы, наша стратегия, если 18 марта продемонстрирует нестабильность политической системы, ее неспособность там, воспроизводить комфортный политический результат, комфортный, приемлемый для там, внешнего потребителя, там, для Запада, для внутреннего потребителя, то это будет сильным фактором усиления турбулентности внутри там, российской элиты, которая и так, конечно, находится в довольно взбудораженном состоянии все последние годы из-за целого комплекса факторов. Во-первых, всем хочется ездить на лыжах, кататься там в Куршевеле, в Давос, и ужасно не нравится вся история с санкциями, списками санкционными, которых становится все больше и больше. Ужасно не нравится, что э, на Западе там на них смотрят как на людей второго сорта и не хотят обниматься и сжать ручки. Ужасно, кому-то ужасно не нравится там, патриотическое закручивание гаек, кому-то наоборот что-то другое не нравится. А... И, безусловно, все они так или иначе задумываются о том, что, ну, еще раз там, средний возраст там, чиновников, там, губернаторов, министров, там, депутатов, и глав корпораций он не меняется. Это всегда люди ну, 40-50 лет, всегда люди средних лет. Да, там, возраст там, Путина и ближайшего круга, он постоянно увеличивается. Этот разрыв возрастает и заставляет их все больше и все чаще задумываться о том, а какой будет их жизнь после него. То есть так примерно Пауэр Жемпиночета. То есть были какие-то люди, которые всегда слушались и выполняли какие-то незаконные приказы, там, не знаю, этого оппозиционера там расстрелять, этого посадить. А в какой-то момент они просто перестали выполнять эти приказы. Потому что они как-то вдруг для себя осознали, что дедушка Пиночет уже очень старенький. И после того, как его не станет, им-то еще жить и жить, и надо там думать, с каким багажом они в это будущее э, входят. Вот примерно там... С похожей ситуацией российские элиты, если не столкнулись сейчас, то столкнутся неизбежно в ближайшем будущем. Они начнут планировать свою послепутинскую жизнь. Это привели, повлечет за собой существенное усиление внутренних конфликтов на фоне там, сокращающегося бюджетного пирога, тем более значимая и тем более там, конфликтогенная ситуация будет. Какие-то признаки этого мы видим уже сейчас. Ну, то есть ни в 2010 году, ни даже в 2005 году не могло, не, невозможно было себе представить, например, ситуацию Сечи-Нулюкая. Невозможно сидел Путин и разруливал такие истории задолго до того, как они выходили в паблик. Да? то есть, ну, там, вот, Реально два там, крупнейших человека в его иерархии публично поссорились. Какие там суды, когда еще они там с какими-то странными речами выступают. Ну, они были приглашены в кабинет и сказали, сказали, так, ты не рыпайся, ты, твое место здесь, ты не рыпайся, твое место здесь. Все. Так работала политическая система в России. Там, хорошо это или плохо, но вот она так работала. Сейчас она уже, очевидно, больше так не работает. И вот эта вот турбулентность, она будет усиливаться после 18 марта 2018 года, будет усиливаться весьма сильно, и это хорошо. Ну, то есть для нас это пространство возможностей заключается в следующем, что если турбулентность будет такой большой, что оно все там совсем пойдет в разнос, и это закончится не знаю, там, досрочным прекращением э, полномочий э, президента, там, досрочным перевыбором, или еще чем-то в таком роде, а это опять же вполне бывает в истории авторитарных режимов, то мы-то к этому подойдем, как я только что говорил, организационно гораздо более готовыми, с гораздо более крутой отстроенной структурой, и будем готовы там, в тех политических событиях, которые начнут происходить, ну, принять деятельное и активное участие. Поэтому, как мне кажется, хотя, как я вначале уже сказал, это, конечно, требует гораздо более глубокого политического погружения и гораздо более там, сложной внутренней мотивации, но тем не менее, вот эта вот работа на то, чтобы обеспечить 18 марта максимально некомфортный для власти результат, и тем самым, так сказать, добавить к политической турбулентности момента, она имеет вполне Понятный практический смысл, помимо там, морального удовлетворения от того, что они очевидно хотят одного, а мы им мешаем этого э, добиться. Они, очевидно, топят заявку, а мы им мешаем добиться этой самой явки. То есть вот как бы технологический, там, организационный такой, прагматический, может быть, даже смысл того, что мы делаем, он заключается в этом. То есть мы продолжаем раскачивать лодку. Сейчас раскачивание лодки, в ближайшие ровно два месяца, да, до 18 марта, это вот это. После 18 марта раскачиваем лодки будет еще что-то. Но мне нравится метафора, я ее в первый раз использовал, наверное, там в 2011 году, у меня была статья такая на Эхи, но она, по-моему, не утратила актуальность. Они любят на нас ругаться вот этим термином, про раскачивать лодку, как будто это что плохое. Но очень хорошо. То есть, представьте себе, вот лодка, она плывет от берега в какое-то там штормовое море. Очевидно, до хрена и крайне неприятное. Но довольно сумасшедший рулевой как бы, сидит, там в руль вцепился и не отпускает как бы и пыдет туда. А мы сидим там на корме. И, в общем, там никто не звать ну, никак. Но это оптимальная стратегия раскачать все-таки, чтобы она там, перевернулась, пока еще не уплыла слишком далеко. Потому что она каждый год уплывает от этого берега блин, на там, пару триллионов рублей, даже даже больше, наверное, на пару сотен миллиардов долларов, на сотни тысяч загубленных жизней, и так далее, и так далее. И просто чем ближе к берегу она все-таки подвернется тем больше шансов у нас будет до него вплавь добраться, или тем большее количество из нас до этого берега доберется. Поэтому я вот не вижу в этом ничего плохого-то, а только хорошее Поэтому, а, безусловно, в ближайшие два месяца мы потратим на максимизацию более для них от результата 18 марта. Но еще и не надо забывать про то, что это абсолютно моральный выбор. То есть, при том, что я сейчас приведу какое-то количество там, прагматических аргументов, почему низкая явка повысит турбулентность и приведет к тому, что элиты между собой будут грызться еще активнее и думать про то, как устроить жизнь после Путина, что в свою очередь повысит вероятность того, что они ее скорее сами исковернут, что создаст для нас пространство возможностей. Это все такая прагматическая мантра, которую можно проговаривать. А можно ее перечеркнуть и забыть, если она вам кажется сложной, слишком заумной или построенной на слишком большом количестве запущений. Вспомнить про простую вещь, что мы весь год пахали, вели компанию, что у нас был и есть кандидат, который имеет абсолютное, и морально, и юридическое право участвовать в выборах, нас к матери послали, и идти на эти выборы означает соглашаться с тем, что они и имели право нас послать. А они не имели. Идти на эти выборы означает соглашаться с тем, что они имели право сказать вот мы будем решать, за кого он голосует, за кого не голосовать. мы будем для вас фильтровать список кандидатов. Здесь, и это прекрасно, не всегда так бывает, и это создает огромные проблемы, но здесь там, морально правильный выбор совпадает с прагматически правильным выбором. И это отличная ситуация. Мы много раз с вами были, наверное, каждый раз в своей жизни была ситуации, когда это были разнонаправленные вектора, и вот тогда ты действительно загоняешься и начинаешь думать, а что ж мы, блин, делать. А здесь-то все хорошо. Морально правильно это не признавать выборами, не считать выборами, в этом не участвовать и других призывать. И с точки зрения политических целей всей нашей там, компании, всей большой политической картинки того, что мы делаем, это тоже правильно. Ну и отлично, и побежали. Теперь, в практическом смысле, если кто смотрел опять же мой эфир во вторник со Шпилькиным про фальсификацию, довольно просто доказать что явки 70% быть не может. Собственно, говоря, ее никогда в России не было. То есть реальной явки 70% в России не было ни на одних выборах никогда. Даже на референдуме 1993 -го года, до да, да, да, когда была огромная степень политизированности общества, и очень сильно всех это интересовало и волновало, даже тогда ее не было. Не говоря уж про э, выборы там, 2003, 2004, 2007, 2008 11, 12, 16 годов и так далее. Никогда на федеральных выборах и близко такого не было. На последней Госдуме реальная явка, э, очищенная от приписок, была 36%. 38%? Не помню. Ну, можете посмотреть. 36%, 36 или 38%. Да? На президентских 12 года была что-то 48%. Но там было, там был Прохоров, и там была в общем, совсем другая ситуация, там тоже гораздо более похожая на конкурентную. Сейчас нет конкуренции, все знают, чем эти выборы закончатся. Нет никакой интриги, ни малейшей. Никто из кандидатов там, не ведет никакой компании и никак не пытается поменять эту ситуацию, ну или там существенным образом э, не ведет кампании и не имеет реальных шансов поменять ситуацию. Почему явка должна быть там сильно больше, чем на Госдуме? Почему она может быть больше, чем в 2012 году? Да не почему. Не может. Ну, плюс есть еще такое грустное, но верное э, технологическое тоже соображение. В 2012 году явка была реальная. То ли 46, то ли 48%. Я забыл точную цифру, но это можно посмотреть с тех пор. Извиняюсь, но... Около 10 миллионов избирателей, то есть около 10% от общего количества избирателей кстати, поменялось. Да? То есть около 10 миллионов человек из самых возрастных слоев перестали быть избирателями, а около 10 миллионов человек, которым было от 12 до 18 лет, в все эти годы стали избирателями. Соответственно, процент явки среди тех слоев, сказать, которые ушли, был там процентов 60, среди тех, которые пришли, процентов 20. Если не меньше, соответственно, это само по себе дает снижение явки на 4-5% пунктов. Да? Потому что когда в 10% населения ты снижаешь 60 до 20, то есть получается на, на общей массе 6, вот из этих 10 миллионов людей раньше, грубо говоря, 10, 6% приходило от общей яблоки 2%. Ну, то есть, есть можно привести много аргументов, математических, социологических, каких угодно, но факт остается фактом. Вот если прицелиться, что никакой административной кампании не ведется, вообще ничего не происходит то явка 40% была бы ну, там, большим подарком для Кремля, и еще и 40% не уверен, что было бы. Последняя Левада, вот перед тем, как им там, окончательно запретили публиковать как иностранным агентам опросы, вообще давала цифру, что 28% явку они прогнозируют. Но, честно говоря, тут уже, мне кажется, они в другую сторону загнули, в это я не верю. Все-таки на федеральных выборах так мало не бывает. Но как мы только что обсудили. 40% для них это провал и довольно болезненная история. Ну, то есть, как бы неприятная история, потому что, опять же, получается, окей, большинство россиян не идут, потому что им неинтересно, они не считают это выборами, очевидно, потому что нет никакой конкуренции и так далее. Их план состоит из двух частей. Ну, то есть, как сделать из 40-70? Нам кажется, и это... Хорошая гипотеза, потому что она подтверждается, но ну, очевидно, подтверждается всем наблюдаемым, всем, что мы видим в мире вокруг нас. Их план заключается в том, чтобы вот этот гэп, зазор между 40 и 70 процентами, э, 40 реальными и 70 нужными им покрыть, ну, в два шага. Первый шаг – административная мобилизация. Сделайте 40, 55 или 60, ну, так, как они это умеют. Принуждение, посулы, подкуп. Приводы, бесплатное катание с горки, раздача пирожков на участках, лотереи, муниципальные референдумы о благоустройстве, приведи двух знакомых бюджетников, приведи 10 знакомых бюджетников, отчитайся, сфотографируй галочку в бюллетене. Мы все это знаем, проходили, и мы видим это сейчас вокруг нас в таких масштабах, которых раньше никогда не происходило. Все знакомые председатели УИКов, в Москве довольно много у нас сейчас есть наших председателей УИКов, которые после... 11-12 года пошли в Уики работать. Все говорят, что там их типа заставляют обходить все квартиры, всех избирателей, типа по 2-3 раза э, за компанию. Раньше близко ничего такого не было. Все вот эти вот там составления списков сторонников, списков тех, кто пойдет на э, бюджетных организациях, на заводы, нужно приобрело совершенно гротескные формы. Это что-то даст. Ну, то есть человек слаб и склонен подчиняться такому, такому давлению. Вот я думаю, что они надеются там, грубо говоря, с 40% до процентов, ну цифры, конечно, условные, дотянуть административной мобилизации. То, что не даст административная мобилизация, добрать уже привычным методом. Ну вот То, что они делают всегда вот, там, в республиках Северного Кавказа, в Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Краснодарском крае, Кемеровской области, в ряде других регионов, обычно это им дает как раз примерно 15% пунктов. Это примерно... 15 миллионов голосов, которые они могут просто нарисовать, которые, ну, которые, вот, которые просто э, оказываются в протоколах, никак не соответствуя тому, что было реально в ящиках. Ну, давайте я сделаю лирическое отступление. Россия делится на самом деле не на две, даже как Шпилькин говорит, а на три электоральных зоны. Вы, кстати, Белая электоральная зона – это там, где вот люди пришли на участки, что-то написали в бюллетенях, при этом сами выборы грязные, сами выборы грязные, то есть, есть подкуп, принуждение, туда-сюда. но когда человек уже пришел на участок, что-то написал в бюллетене, а потом откинул в урну, из урна достают и считают, то вот что было в урне, то и посчитали. Это, ну скажем, Свердловская область – классический пример, регионы, где там всегда то, что в протоколах соответствует тому, что в урне. Серая электоральная зона это там, где есть фальсификация. То есть, даже в белой электоральной зоне это не есть честные выборы, потому что, естественно, там административный ресурс, там подкуп и всякие прочие вещи вовсю работают. Но считают честным, честно посчет, честные выборы это разные вещи, да? надо всегда это помнить. Серая зона это там, где фальсифицируют где есть корреляция между тем, что в урнах, и тем, что в протоколах. Но могут там стопочку бюллетеней переложить из пачки в пачку, неправильно посчитать, неправильно округлить, что-то немножко приписать, попортить, там туда-сюда. Это большинство российских регионов. Питер к ним относится, к сожалению. Воронежская область. Ну, много довольно крупных регионов, все где есть практика отработанных массовых фальсификаций, но фальсификаций на базе того, что люди наголосовали. Ну, то есть люди как-то наголосовали, а это потом как-то корректируется. И там можно, можно так накидать 5-7%, 10% в зависимости от наглости, заказа, опытности наблюдателей и так далее. А есть черная зона, где нет никакой корреляции вообще. Между тем, что в урнах, это что в протокол, протоколах? Это не называется уже фальсификацией, где протоколы просто заполняются там, по спущенному сверху заданию. Где сегодня можно писать там 99%, если задание 99%, а завтра там 40%, если 40%. Где полностью утрачена любая взаимосвязь между тем, что люди отмечают вглютение, и тем, что оказывается вот, ну, я перечислил там Кемерово, Дагестан, Мордовия, еще ряд регионов, суммарно дающих около 15 миллионов голосов, около 15 процентных пунктов. Вот это потенциал для второй части этого промежутка, грубо говоря, то, что не удастся дотянуть от 40 до 70 административным приводом, дотянем там фальсификациями. Вот примерно так выглядит их стратегия. Ну вот Из этого очевидным образом вытекает наша стратегия. Тут ничего придумывать-то не надо, все оказывается очень просто. Их стратегия такая, значит наша стратегия какая? Против первой части их плана, против административного привода мы вынуждены бороться нашей забастовкой, нашей агитационной кампании. то есть ходите людям объяснять, нет, вот вас зовут туда идти, а вы туда не ходите, выборы без выбора, это обман, это не настоящие выборы, туда не надо ходить, туда позорно ходить, нечестно ходить, и вот перед встречей мы общались немножко, я спрашивал, как берут такие листовки, и я слышал э, об этом в других регионах, и многие волонтеры и координаторы, с которыми я разговаривал, говорили мне то же самое, их берут сильно лучше, чем листовки за Навального. Ну, потому что на самом деле, блин, страна живет в нищете, люди многие живут очень плохо, их гонят на эти выборы, они ходят там по привычке, они понимают, что их туда гонят, им это очень сильно не нравится. И когда им говорят, да нет, чувак, мы тебя призываем не ходить, и он просто чувствует, что он там не один в этом мире такой, и кто-то ему открыто об этом говорит, и открыто ему говорит, да нет, не ходить, не надо. Когда он понимает в конце концов, что это вот, вот он ходит с фигой в кармане, он ненавидит блин, всех этих чиновников, власть и так далее. И ему говорят, чувак, есть отличный способ вынуть фигу из кармана, им показать. И даже делать ничего для этого не надо. Просто на выборы не ходи. То человек воспринимает это с радостью и благодарностью, что ему подсказали такой способ. Сделать что-то там неприятное для власти. Вот. То есть в этом смысле, вот просто кампания по снижению явки, наша контра компания, кампания, когда мы ходим и объясняем людям, нет, это не выборы, вас обманули, это фейк, и просто не надо туда ходить, займитесь 18 марта своими делами, останьтесь дома, ну, как бы, она морально правильная, и она прекрасно ложится на настроение большинства наших людей. И это наш план против первой части их плана, против административного привода. Тебя гонят, а ты не ходи. Вторая часть нашего плана ⁇ это наблюдение. И это наша часть нашего плана против второй части их плана, против фальсификации. При этом наблюдать мы хотим реально везде, по всей стране. И реально хотим впервые попробовать закрыть все эти проблемные местные зоны. Вот я встречался с Гудковым вчера как раз. Вот он делает свой проект по наблюдателям в Москве. У него есть там уже 800 наблюдателей, он будет больше. Он хочет, у него есть задача там, тренировать наблюдателей на, на муниципальные, на, на, на, морскую, на морскую компанию себе. да. То есть ему, у него есть понятная задача. Ну, отлично, отлично. Москва это место, где сконцентрировано огромное количество опытных наблюдателей, которые там прошли уже по много компаний. Но в самой Москве поэтому уже, в общем-то, давно ничего не фальсифицируют. После 2011 -го года им хватило этого опыта, они перестали. И как бы там в 2013 году и в 2014 мы не видели в самой Москве а, каких-либо фальсификаций. Отлично. Значит, гудковские наблюдатели закроют нам Москву. И огромное количество опытных московских наблюдателей, обстрелянных у нас, освободится. И мы их пошлем куда? Ну, скажем, Московская Московскую область. Второй по населению регион страны больше Питера. 6 миллионов человек, где фальсифицируют по черному и по страшному. Где там какая балать, Балашиха и Подольск – это просто черные зоны, хуже моих махачкалы. То есть реально очень проблемные с точки зрения нарушений. И туда там толком никто никогда не ездит наблюдать. Ну, мы вывезем, черт возьми, опытных московских наблюдателей в область и посмотрим, что там будет, как они там будут делать там, 90%. А еще обязательно, вот у меня прямо такой план. Мы самых опытных там 50 человек или 100 человек возьмем, отправим, реально там в Дагестан или в Грозный. Ну, ну окей. Есть же смелые люди. Есть же смелые люди. В конце огняцов, кстати, что их там, раптовую убивают, что ли? Ну, то есть это же как бы тоже как бы неправильно. Я, честно говоря, думаю, что будет наоборот, что там им расстелят ковровые дорожки, подведут их на участки, там будет все накрыто бутербродики и нарзан, и там будет все идеально, идеально, никаких фальсификаций. Я думаю, что будет так. На тех участках, где будут там в грозном сидеть наши наблюдатели. Но при этом и явка там будет там, 20%. А на всех остальных 90%. Так было. Был известный пример, когда ездили... Журналисты Рейтер в Башкирию закрыли пару участков, и на их участках было 25% явка, а везде вокруг 80%. Так было, когда в Владикавказ ездили, по-моему, библиотечные журналисты, и тоже получили, что типа на своем участке там 20%, а вокруг везде 90%. Я думаю, что с нашим Десантом там грозно, или в Махачкалу будет примерно такая же история. Но мы очень как бы серьезно в этом плане настроены. В Питере та же самая ситуация, да, есть прекрасные там наблюдатели Петербурга, есть прекрасная опытная наблюдателей, которые наблюдают в городе. Если мы рекрутируем здесь действительно много наблюдателей, закроем весь Петербург, так мы устроим десанты и в области, и в соседние регионы, и куда угодно. В целом, мне кажется, что у нас есть ресурсы для того, чтобы обеспечить в этот раз очень хорошее покрытие. Общее количество обученных наблюдателей у нас уже больше 20 тысяч, и обучение идет достаточно энергично. В стране у нас 96-97 тысяч участков. На 43 тысячах участках будет видеонаблюдение. Интересный вопрос, кто съел видеокамеры, которые были в 2012 году на всех участках? Но Факт остается фактом. Наблюдение будет на 43 тысячах участках. Окей, фиксировать явку, по крайней мере явку, а мы исходим из того, что это главный показатель, так ее можно, если ты там сидишь дома и смотришь видеокамеру, да, за границей сидишь, или там несовершеннолетние или что, что угодно еще. То есть, есть много способов наблюдения Понятно, что если у человека есть возможность отучиться и стать полноценным наблюдателем, то это и просидеть весь день и принять участие в подсчете, это, конечно, супер, и это, и это очень хорошо. Но есть люди, которые несовершеннолетние, находятся в городах, где нет штаба, не могут приехать на обучение, не могут потратить время, мы, мы, мы их все равно подключим, по крайней мере, к, к подсчету явки, и таким образом они все равно тоже свой какой-то вклад в борьбу внесут. Поэтому вот сейчас мы делаем две вещи, да? То есть мы готовим мероприятие 27 января как первую публичную акцию забастовки избирателей, но не последнюю. Просто, то есть мы, пытаемся, мы почему в этот раз, скажем, пошли везде согласовывать шествия а, по всем городам? Не, не митинги, как обычно, а шествия, но чтобы это было заметно, чтобы люди видели и чтобы люди про это говорили шествия как бы заметить легче, чем митинг. То есть у нас реально есть задача максимальное количество народа вот сагитировать за то, что это не выборы и туда не надо ходить. И 28 января это, конечно, первая часть только вот мероприятий в рамках забастовки. И плюс мы занимаемся подготовкой наблюдателей, во всех штабах проходит обучение регулярно, плюс мы сейчас делаем систему на сайте для записи, где вы сможете записаться наблюдателем или полноценным наблюдателем, или который только подсчет будет вести, или на своем участке, или вот какие-то наши наблюдательские десанты записаться, но ну, вот это мы сейчас очень активно делаем я думаю там через недельку максимум плюс-минус выкатим то есть наша стратегия в этом смысле совершенно понятна и вытекает из того что мы понимаем что им нравится что им не нравится чего они хотят добиться здесь ничего такого сложного нет. резюмируя да на эту маленькую компанию забастовки, наверное, сложнее найти мотивацию в себе. И я ни в коем случае не имею никаких претензий, никаких обид. Там, к тем или на тех, кто там весь 17-й год пахал, раздавал, а теперь расстроился и говорит, ну я не понимаю, так, сказать, нахрен нам это надо. Мы постараемся их всех убедить, что нет, все равно надо. Но также вот по аудитории здесь, в этом зале, я вижу, что, к счастью, достаточно много людей находится внутреннюю мотивацию, всю эту историю продолжать, а если мы будем ее продолжать, то глядишь и других этим сказать, заразим. Второе. Нашей стратегией было и остается максимизировать политический ущерб для власти. Третье. По всему, что мы видим, мы понимаем, что политический ущерб сейчас им наносит компания по снижению явки. Четвертое. К счастью, это абсолютно прагматическая цель. Снизить явку любыми доступными средствами. Совпадает и с морально оправданным выбором. Нормального человека после того, как кандидата к выборам не допустили. Шестое. Или пятое. Я сбился за счета, неважно. Наша компания состоит из двух частей. Борьбу против административного привода, контрагитации, агитации против явки и наблюдения, потому что это просто вытекает из логики той компании, которая ведет клиент. Готов ответить на ваш вопрос? А, друзья, мы без микрофона, после затянется у вас очень много. Ну, говорите громко тогда. Давайте тогда начнем с задних рядов. зовут Андрей, я приехал Касательно открытия штаба в нашем городе хотел уточнить, у нас очень много волонтеров и людей, которые готовы к лично организовывать митинг против коррупции 11 января. Да. Да. И как бы мы, помимо того, что отсутствует такая непопринимая связь с штабом Москвы, какой-то обратной, ну, нет поддержки, мы не можем... Мы как бы организовываемся, мы не можем как-то... Да, спасибо за вопрос. Значит, Андрей, смотрите. Кстати, про... 17-й год. Вот, я извиняюсь, но я отвечу длинно на ваш вопрос, потому что вы меня натолкнули на важную мысль. Вот мы их весь 17 год возили мордой по столу. Они реально весь 17 год шли там в кельваторе нашей повестки. То есть мы что-то делали, они на это только вынуждены были реагировать. Мы, мы были проактивны, они были реактивны, это было очень хорошо. И это продолжается сейчас. Вот сегодня, полчаса назад, прочитал очень смешную новость. Они выпустили ТАС, что насчет кандидата Путина продолжают поступать пожертвования физических лиц, хотя он уже не может принимать пожертвования. Но уже тысячу человек отправили ему 500 рублей. То есть вот реакция на наше последнее видео прямо какая-то идеальная. То есть они реально там смотрят то, что мы делаем, анализируем и пытаются как-то ответить. И вот это очень важное качество, которому мы, мы научились, которого раньше у нас не было, потому что все-таки раньше действия оппозиции были в основном реактивными, а не проактивными. Они сделают какую-нибудь гадость, не знаю, там, примут закон Димы Яковлева, мы идем на митинг да, против этого, да? Они там устроят какую-то маленькую победоносную войну, мы, значит, против этого протестуем. То есть они что-то делают, а мы как бы отвечаем. Гораздо приятнее, когда мы что-то делаем, блин, а они э, отвечают. И вот весь год и вот это завоевание, которое надо, конечно, сохранить, прошел под этим знаком. И вот в частности история про штабы была. Очень показательно. Вот мы решили, что мы откроем 77 штабов, кто помнит там мои посты какие-то январские, февральские год назад, вот мы откроем 77 штабов, у нас вышло из них открыть 70, еще 14 народных, но вот то есть из семи, из семи вышло открыть 70. Я считаю, что это очень круто, то есть мы что-то решили сделать и сделали, Ну то есть 90% выполнения плана, это охрененно, да? если Путин и Медведев свои планы на 90% выполняли, мы жили бы в очень хорошей стране. Вот, ну, слушайте, не планы, а обещание, да? А у нас идеально получилось. Что у нас не получилось? А почему я подразделил про Сургут? Мы не стали открывать четыре штаба в Московской области. Решили, что Москва сможет их тоже, как бы, область обслуживать. То есть были в плане, там, Подольск, Матище, Балаши, Хахимки. Не стали эти четыре города открывать, потому что решили, что, ну, как бы, в Московске денег много, а Московский штаб дотянется. Мы не смогли открыть штаб в Благовещенске. 5 потому что не нашли человека. Единственный, единственный из всех городов, где мы не нашли человека вообще. И мы не открыли Сургут и Нижневартовск. Почему я все это вспомнил? Потому что очень дорого. Мы ну, просто капец. Ну то есть вот у вас хмау, блин, там любая аренда, там все что угодно. Просто выходило настолько за рамки нашего бюджета. Логистика, там печать листовок, все что угодно. То есть даже штаб в Якутске э, оказался для нас там гораздо дешевле. То есть мы много раз смотрели. То есть у нас в исходном плане были заявлены Сургут и Нижневартовск. И это единственные два штаба, от которых мы отказались. Не потому что не было людей. Потому что это просто не влезало ни в какие бюджеты, к сожалению. Вот в чем была проблема. Бывайте с момента насчет истории решаются через Петербург, зачастую мы просто печатаем и заказываем, они нам сзади приходят, mm -hmm. допустим, какие uh -huh. а, дешевле было. А насчет местности, ну, ну просто там не живете, я могу лично их вопросы контролировать. У нас есть ребята, которые могут просто вкладаться и Ну напишите мне, если вы найдете помещение и напишете, мы что-то обязательно замутим у вот. вас. про майки на позиции Нет, на лучшее чем а прежнее какое событие на ваш взгляд снова этот не а откуда я знаю ну, на ваш ну это же иногда непредсказуемо но кто мог ожидать что вот в декабре 11-го так оно все качнется да то есть это же совершенно было непредсказуемо вот опять же там для очень многих наблюдательском движении история наблюдения на выборах началась с 2011 года. Да? вот Все пошли, увидели эти фальсификации, охренели, вышли на улицы, потом и так далее. Но сейчас уже выросло новое поколение. Вот У меня после эфира со Шпилькиным во вторник была потрясающая совершенно эмоция, что какие-то огромное количество людей написали «Вау, а мы не знали про все это! Мы не знали там про Кривую Чурова, мы не знали про фальсификацию!» Я думал, какой же я старый, черт возьми! Но я на самом деле еще более старый, потому что я наблюдаю на всех выборах с 2007 года. И там ни одних не пропустил. Я прекрасно помню, что на седьмом в 2007 году на Госдуме было ровно то же самое, что в году. Вот прямо один в один, с те же самые фальсификации, те же самые технологии, тот же самый, что. Но тогда это вот не бомбануло почему-то. Может, Ютьюба не было, да, там как-то не все еще видели вот это там в одиннадцатом году. Были как бы ролики, которые выстрелили, и все увидели, как там все это вбрасывается, и фальсификации В седьмом не было. Может, какой-то другой факт. Это непредсказуемая штука вот в одиннадцатом году массовое протестное движение как бы с стали фальсификации на выборах да? а в тунисе арабская весна началась после того как там, о, там убили какого- то там, торговца фруктами да? а самосожжение. самосожжение он совершил да? ну, то есть вот, из-за несправедливости какой то ну, то есть на самом деле честно говоря мы не знаем но мы знаем, что мы к следующему движению «Маятника» гораздо лучше готовы организационно. Мы лучше умеем работать, строить работу. У нас есть региональная сеть, у нас есть понимание, там, что и как делать, там, на что люди реагируют, как людей организовывать и так далее. Но что это будет, это я не могу предсказать. неужели политические которых вы сами не понимают, что эта явка за счет административного ресурса нарисована? Понимают, конечно. Но они же живут, конечно, в такой пелевинской реальности, виртуальной, конечно. То есть, опять же, под вот 70-70 совершенно понятно, как это продавать. Там, западным партнерам чтобы тем нравилось ну вот смотрите у нас были у нас был там и националист и коммунист и либералы значит и все такое и вот все они там агитировали за всех кто-то проголосовал мы там вроде как никого не это там не запрещали и в общем то в сумме то они там 30 процентов набрали ну, нормально что-то но большинство вот как бы, убедительное большинство тем не менее зашло и смотрите все за лидера проголосовали остается еще там табло в истории ну то есть конечно детали Ну, но а внутреннему потребителю продавать то же самое они умеют уж совсем хорошо. Поэтому, конечно, для них важно счетное табло, и не так важны способы его достижения. Леонид, спасибо большое за все, что вы делаете. Вот классные митинги были, на всех участвовал. Вот вопрос. Реальна ли такая ситуация, что Запад ведет мощные санкции против очень богатых людей, против олигархов? И они сами э, Володю уберут просто на себя. Опять вот же, я, наверное, надеюсь просто... Вот, э, весь мой вводный э, спич сегодня, он был примерно про это же самое. То есть вот есть элиты. Они оценивают там, свои риски и возможности там, в нынешней ситуации. Если они считают, что они сейчас больше, что они будут иметь там более какой-то там вкусный кусок пирога и лучшие перспективы значит для того чтобы там кататься на яхтах и нюхать кокаин в нынешней конфигурации то они работают на консервацию и сохранение нынешней конфигурации и только они видят что там, с этой конфигурацией у них большие проблемы и перспективы какой-то другой они начинают ее ломать очень быстро там так, так же эффективно как они ее сохраняют в этом смысле персональные санкции вот там санкционные списки 2 февраля которые реально сейчас там вызывают вызывают у них большую панику, судя по всему, судя потому что мы знаем, там они как-то там бегают, пытаются договариваться, что-то еще. А, они действительно являются таким дестабилизирующим фактором. Сильно надеяться я на него не стал. За границей нам не поможет, да, там тоже политические элиты, преследующие там какие-то свои довольно прагматичные цели. Но каким-то фактором напряжения это, конечно, является и будет. Давайте с той стороны, да. Вопрос повторяю. Что вы будете считать? Вот сейчас вы эти 40% явки, а я понял, это ваша задача максимум. Правильно? Значит, Что я буду считать успехом? Значит, я буду считать успехом компании забастовочной одной из двух. Значит, либо, если удается реально зафиксировать явку там, на уровне не знаю, 40-45%, то есть если в итоговых протоколах ЦИКа они признают, что… Это задача максимум. Да. Что, сейчас. Усп... Вот есть три возможных сценария. Значит, явка реальная, 40-45%, и это зафиксировано, и все видят, ну, как бы, что реально там большинство граждан вообще пофигу на это не пошли на участки. Второй возможный сценарий, реальная явка 40-45%, но нарисованная явка 70%, и мы это зафиксировали. У нас есть видеоролики, свидетельство нарушения, опять же, люди выходят на улицу и так далее. И третий сценарий, реальная явка, неизвестно какая. Нарисовано 70, никого, никаких доказательств у нас нет, мы вы это не зафиксировали. Будете так будете вот, так вот, так вот еще раз. Так вот, сценарии 1 и 2 это наша победа. Сценарий 3 наше поражение. Ну вот когда по всем кривым гаусам будет известно, что явка 60%, да? Да. Явка, вы это будете задавать? Минимально нет, это результат. конечно Это, конечно, очень плохо, и это, конечно, то есть никакая не победа. 50, 55% ну, минимально допустимый результат. Ну, нет, меньше полтинника. То есть ре, ре, ре, реальной явки не может быть больше то есть, 50%. процентов с собой задачу, чтобы фактическая явка была ну, меньше 50%. Я это не формулирую прямо в таких вот кипяях, ну, но, как но, как ну, но ну, окей, так. давайте договоримся так, что да, я, конечно, хочу, чтобы реальная явка была сильно меньше половины. Второй вопрос. Как а можно с вами договориться? Вы совершили ошибку на неправильных исходных данных как показала дебаты Милова и искатцам, что вы не знали о том, что испорченные бюллетени также считаются, как Нет, голоса… Нет, ну я, допустим, знал, но какое-то имеет это отношение… Вы могу сказать, что ребята, все, все испорченные глаза это наши, вот эти 15 процентов… Так это, и про, это еще раз, господи, вот, вот это какое-то откровенное и очень странное заблуждение. Давайте я объясню это. Я объяснял это сто раз, но давайте я объясню это в сто первый раз. Политик не создает новую реальность. Политик – это резонатор, политик – это усилитель. Вот давайте возьмем и сейчас организуем митинг за то, чтобы вот здесь, вот посередине Вознесенского проспекта, вырыться с колодец 100-метровой глубины. Давайте урождаемся листовок. Давайте будем вести двухмесячную кампанию за это. Как вы думаете, сколько людей придет на этот митинг? Ноль. Потому ну, что это никому нахер не надо. Политик, да, вы не придете, я, я вас не смогу убедить, понимаете? Политик может усилить реально существующее настроение в обществе. Политик это инструмент. Вот люди возмущены какой-то несправедливостью, а политик помогает им организоваться помогая там, найти правильные методы донесения своего мнения, организовать митинг или петицию, или общественную кампанию. Хороший политик – это человек, который чувствует настроение общества и с помощью своих инструментов их усиливает. Вот если есть в обществе реальная потребность рыть там колодец, то мы с вами можем забабахать. нашей политической инфраструктуры – очень большой митинг за это. Но если ее нет, мы ничего не можем. Так вот, в обществе есть потребность не ходить на выборы. Потому что людям похеру на эти выборы, там на неконкурентные выборы. Мы это знаем, это фиксируют те люди, которые э, там раздают листовки, говорят, людей достала эта власть, достала несменяемость. Они не верят, что на этих выборах что-то может измениться. Они понимают, что эти выборы фейковые. И мы хотим эту штуку усилить и раскачать. У людей нет сформулированной потребности к такому сложному, нетривиальному политическому действию, как порчу бюллетеней. И мы можем, конечно, вести какую-то компанию, объяснять своих сторонников. Мы, наверное убедим. Мы получим полтора процента испорченных, два процента, и нам скажут, ну вот это ваш результат, два процента. Нет способа сделать 15 процентов испорченных, потому что для этого надо огромное количество аполитичных людей, которые хотят остаться дома, каким-то образом убедить, что им это надо, когда им это не надо. Ты не можешь продать людям идею, что вам что-то надо, когда им на самом деле не надо. Это вот ходите, там просто Изменения в обществе делает активная группа, типа один процент людей. Да, вот, вот, вот, вот, вот мы здесь, там, э, двигают там прогресс, э, революции, изменения. Вот мы, там, этот один процент активный. Мы можем быть агентом изменений, можем ходить и широким группам людей что-то рассказывать, но ты не сможешь там, продать историю, э, которая мне нужна. Мы сейчас продаем историю. Не ходите. А я говорю о том, что мы могли подать историю, Алексей, идите и проголосуйте за меня. Нет у меня в списке, вы могли, а, Лязкина подставить в список или Волкова, да, или Слюбу. Нет. Б, из почвы берете. нет. Ну, нет. Я не знаю, уж кого голосовать, не забыл, кого. <свят> Значит, вот я пытался еще раз объяснить. <свят> а, нель, нель, нельзя, нельзя, взять и передать голоса. Это так не работает. Нельзя, нельзя взять. То есть там одному проценту суперлояльной аудитории мы, наверное, могли объяснить, что там, давайте пойдем проголосуем. У нас есть такая суперлояльная аудитория, которая, наверное, даже будет не на за колодца. Мы, наверное, могли их объяснить не просто там за Волкова голосовать, а, не знаю, пентаграммы на бюллетенях рисовать. Наверняка. Но сделать из этого массовую политическую студию мы не можем, потому что запроса на это общество нет. Есть политика Алексея Навального, у него есть ценности, у него есть программа, он, так сказать, выступает, других людей, у него есть известность, там серьезная узнаваемость. Мы за 2017 год там вырос. Или его узнаваемость там с 40 процентов, свыше 70. Мы очень хорошо работали э, в 2017 году, и там социология это очень сильно фиксировала. И вот он мог бы вести компанию и так далее. Все, что нам там, предлагают теоретики и придурки, э, не, я не про вас, я про... Это, это так, абсолютный обман, потому что вот, грубо говоря, там, мы можем выставить там, кандидата Васечкина согласившись совершенно аморально, с тем, что ЦИК вправе решать, кто э, кандидат нет, и получить за него 2%, можно там всем рассказать про порчу бюллетеней и получить 2% испорченных. И это все закончится тем, что скажут, ну вот-вот, они на это конечно, рассчитывают, они скажут, ну вот ваш результат 2%, или давайте мы все вместе объединимся, опять же, вокруг Григория Алексеевича, который ни не делает, компанию видит, он набирает 2% и нам скажут, вот ваше место, значит, в этих 2%. Зачем нам это надо, зачем нам в эту глупость лезть? Проехали. Вы говорите про элиты, что они могут пробронуть Путина, если вот прошатается и все такое. Хорошо, допустим, условно Навальный стал президентом. Как ему быть с этими элитами снова и обеспечивать? А, менять, это... менять, правила игры, менять правила игры. Ну, а, теория разбитых окон нам помогает, да, ну, то есть вот эта известная штука, да, что если в каком-то там квартале принято бить окна и мусорить в подъездах, то все так делают, если не принято, то, то все так не делают. Ну, там очень условно говорят. 5% людей в любой ситуации ведут себя аморально и неправильно там воруют и грабят. Значит, там 5% людей в любой ситуации ведут себя аморально и правильно, а 90% людей ведут себя там, как принято. Ну, то есть, там как общество. Сейчас там в обществе, в том числе в элитах, там, поощряется, там, воровать, врать, там, и, и так далее, и так далее. Да? Вот. вот если правила игры меняются. Ну там, ну там, большая часть людей э, готова это принимать. Ну то есть ну, сингапурский опыт это показывает, да, опыт многих других стран. То есть если мы говорим, что и, и показываем это примером, и спускаем это сверху вниз, что там то есть, воровать больше нельзя. Окей, okay, там часть людей там, из каких-то структур, там, я говорю там, ну, средних чиновников, да, не знаю, начальников департаментов, не сможет в таких условиях больше существовать, и либо там продолжит порвать и сядет, либо уйдет и найдет себя значит, в прекрасном бизнесе э, по подметанию дворов, а большая часть примет эти правила и будет нормально работать. А, Леонид, ну, принято считать, что высокая явка она нужна для, для рынка продемонстрирования режима и что это если это <къем> будет низко, как я вас правильно понял, да? то это вызовет резонанс среди политических. Ну и среди людей, конечно, тоже. Да, это такой вопрос. Ну, Во-первых, э, резонанс и вот этот вот рефлексив э, среди политических лиц может вызвать, ну, скорее всего, все-таки вот эти же персональные санкции, а во-вторых, вот кому демонстрировать эту легитимность? Нам ее не надо. Мы не так знаем, что даже вот этот срок Путина – это антикосидемия. <къем> А, Будут про вагонзавода, но они даже этого слова не знают. Не он надо, тут Волод... про быдлов, вагонзавод прекрасное предприятие. Вы да, уроки... а, на Урал а, не а, наезжайте, мы с мужиками не подъедем. Володный, а, по по по по по по по значит, это самое, тоже, в принципе, безразличное. Запад, он прекрасно знает, все равно, это мы... Нет, я это, кстати, не знаю. Ну, ну, ну, ну, опять же, тот же Запад. Там, безусловно, Путином, он там с Ким Чиныном готов обниматься, пока он, пока он считает, что Ким контролирует ситуацию, у него все зачищено и управляемо. Как только у Ким Чинына начнется внутренние волнения, естественно, с ним тут же перестанут разговаривать, как это было там, с Каддафи. Есть, с Каддафи обнимались в Десну, пока у него все было под контролем. Когда оно перестал быть, так сказать, перестали в Десну. Вот это же ну, такая же ситуация. То есть, опять же, там абсолютно какой-то стабильный и хороший результат, там может Западу показывать, что Путину все под контролем. Так кстати, там непростой, не непонятный нетурбулентный турбулентный результат показывает, там, что все гораздо интереснее. Не внутренний потребитель, не надо так думать, он тоже не дурак, и он завод, конечно, не дурак. И там люди тоже там, в цеху, в курилке обсуждают, что э, у нашего это все в порядке или у нашего не пойми это не ну, по имени что. Это, конечно, это сложно работает, но так, кстати, вот это настроение легитимности и того, что там держит он все под контролем или нет, оно, конечно, там довольно быстро овладевает массами. Давайте с задних рядов. Вот я вас не вижу, но вижу вашу руку. Да. Леваки, вам кто? Левые? левые ну, есть, они... Организованных политических левых в России ну, не существует. Ну, ну, ну, то есть как бы. Левые. Левые. Левые. Ну, а ну, сколько активистов левого фронта в Петербурге? 10 человек? Ну они сейчас активизируются. Вот Максим Чеченков, он канал свой открыл, он интересный, его призывает. А, ну то есть нам, как бы, там тактически нам, друзья, все, кто раскачивают ловко? Но политически вот эти все деления там на левых, правых, э, э, оно в современной России, ну, по-моему, утрачило весь смысл. Ну больше бы не можем ответить на вопрос: Путин кто? Путин левак? Или националист или правый? О, не, не, не, он кто угодно. У него плоская статья подоходного налога. Это мечта, блин, всех либеральных, э, либер, самых либеральных и даже, я бы сказал, либертарианцев так сказать, да, в мире. При этом у него, значит, э, э, там, ну, там декларируются, не знаю, там бесплатная медицина и какие-то еще вещи, которые вроде как из левой повестки. При этом у него наши чего, значит, там радуются там националисты. Да? Ну то есть у него, у него нет вот этой какой-то политической окраски и деноминации. И, и поэтому в российском. Ну то есть нельзя Россию мерить э, там мерками не какого-нибудь немецкого политического спектра, хотя вы сказать, вот эти там левые, эти правые, эти центр и э, так далее. Ну, да это вот, просто не так работает. Но ну, там, мне кажется, немножко по-другому. Там она, она простая, она доступная для идеология. И поэтому мне кажется, мне кажется у меня такое ощущение, что. Ну, не знаю. На, на мой взгляд, нет. Вы можете со мной, конечно, не соглашаться. Молодой человек, вот там, кстати. Да, да, да, вы. Ну. — в а том, что люди могут не идти на выборы по разной причине. Ну, например, потому что мы их агитировали, потому что идти на выборы — это не вариант. Либо человек может считать, что Путин — это мой президент, за да, Путина весь народ, поэтому ну зачем мне идти на выборы, потому что и так его выберу, потому что его поделает весь народ, я лучше отдохну. Вот. И если мы санкетируем большое количество людей не идти на выборы, это могут предписать именно на то, что это не мы их санкетировали, они просто не хотят. Их. Значит, смотрите, что вы сейчас сказали? Человек может осознанно не идти на выборы, потому что он за Путина, и будет думать, что за Путина и так все, и зачем же мне ходить? Так это же есть наши повестки. Вы изничтожили выборы как институт, в них нет никакой интриги, в них нет никакого смысла, туда не зачем ходить, потому что Путин и так победит. Ну так это буквально наш человек и есть. есть мы, мы не говорим, выборы это столкновение идей, выборы, где результат заранее неизвестен, где заканчивается все там 51 на 49 или там, 55 на 45, где все очень сложно и запутано. Мы не говорим, что это не выборы, мы его припишем к себе и правильно сделаем, потому что наличие такого человека есть доказательство того, что институт выборов полностью спрашивают. В этом смысле что произошло? Они могли бы нас пустить, мы вели бы очень сложную кампанию, и не факт, что у нас бы получилось. Мы могли бы, я думаю, что мы могли бы набрать там и 20-25% и добиться второго тура могли бы, а могли и облажаться и набрать, там не знаю, 6%, и они бы ходили тоже и бегали, а, так вас всего там 6% или 3% и плевать на вас всех. Они продолбали эту возможность. И мы обязательно перепишем себе всех, кто не пойдет, и скажем, что это все наши. И никто не знает, наши они или нет. Но это будет важнейшим таким фактом, это же политическая неопределенность. Но это, проблема, которая. Это у Пу Путина проблема, а не у нас. Какой да. вы считаете мозгу вот сейчас Это не выборы, это, выбор, это обман. Любое берите в этом смысле. Это не выбор, это обман. Там, не знаю, не надо туда ходить. Без, без меня у нас есть сейчас такие значки, да, у кого-то я видел. Без, без меня. Ну, типа там, да, вы без меня решили. Да. Здравствуйте, Леонид. На прошлой неделе на Навальном лайке или в четверг трансляции. В чате постоянно упоминали про так называемые цветы для полиции. Я отвечал в, позавчера в штабе на эту историю. Вот. Ты далее. Почему бы не начать массово агитировать разные виды ненасильственного сопротивления? Да мы всегда за ненасильственное сопротивление. Не только на лайв-канале. Я повторю. Просто одних плакатов можно. Я повторю ответ, который я давал в своем эфире в среду. Есть такая идея. Идея правильная. да? Пропагандировать ненасильственное сопротивление, например, там, дарить полицейским цветы на митингах и так далее. Эта идея уходит корнями в знаменитую революцию Гвоздик 74 года в Португалии, когда действительно люди вышли на улицу Лиссабона и гвардейцам значит, Салазара раздавали цветочки, те вставляли их в дулы винтовок, и все потом значит, обнимались и все такое. Так вот, надо понимать одну историческую важную вещь, что не потому, Ага, полицейские не стреляли, потому что им дарили гвоздики. А потом им дарили гвоздики, что они не стреляли. К 1974 году там все уже сгнило, жим Салазара полностью разложился из-за конфликта элит ну там уже Салазар помер, там был Кайтану, да, так сказать, ситуация полностью пошла в разнос, армейская элита не поддерживала власть, и всем это было понятно, это был такой способ демонстрации, что вот там армейская и полицейская элита уже с народом, а не с властью, и поэтому можно было красиво это к сожалению, в российской реалии нам к еще простой сейчас, вероятно, в ответ за цветочек тебя прикладом товарищ. Здравствуйте. А как насчет идеи, что 18 марта в день выборов призвали не сидеть дома, а наоборот организовать какую-то массовую акцию, чтобы показать, что... ну, то есть, чтобы улицы не были Я, чтобы... я, думаю, я думаю, что что-то такое мы можем сделать. Как все-таки сагитировать на бойкоты, там, за поток людей, которые ходят на выборы, это ну, тысячи вот, долларов. Надо... Это, это большая проблема, и это не очень просто. Ну надо им объяснять, лю ну, как, блин, как обычно, как сагитировать? объяснять, объяснять, что вот в этот раз это совершенно точно не выборы, потому что выборы это процедура с неопределенным результатом, Выбор это процедура, в ходе которой что-то может из измениться, а здесь как бы ну не Мы так. Вот, вот, вот объяснять им, что при КПСС была такая же фигня, как бы не все то, где есть бюллетени, урные кабинки и избирательные на самом деле выборы. Это хорошая аналогия, они может быть поймут. — Нет, у меня такой вопрос, что делать дальше, если Кремль признает низкую ямку, да, они действительно скажут, что да, ямка низкая, но вот мы победили. — Дальше ну, они все равно скажут, что мы победили. — Да. Ну, — да. ну, Делать, делать что-нибудь еще, находить следующие болевые точки и бить по ним. — Вы за Евелинского собрались голосовать. Я вас хоть немножечко переубедил или нет? — Нет, не я. — Как не вы? — Господи упаси. — вы же, вы же вначале говорили. Нет, нет. Да, извините, я вас нет. перепутал. Так. Ты много говорил про раскачивание лодки, про политический ущерб. И ни слова не сказал о том, о главной цели, как будет дальше развиваться движение, во имя чего. Во имя прекрасно. Россия будет еще. Мы наконец-то такую программу выкатили. Настолько ругались за то, что где ваша программа, программа, но про Ну как бы условно это, ну сколько можно? — Там нет правил игры, вот тех самых правил игры, о которых только... — Конечно суд. же это есть. — Честные выборы, судебная реформа, блин, так сказать, работающая судебная система, разделение властей, как же это неправильно игра? игры? — Я веду высвечивание тех правил игры вначале, которые делают страну такой, какая она, есть сейчас, как вредные правила, и выставить, скажем, на официальном сайте ФБК... Все правила игры прекрасной России будущего, которые действительно ее сделают таковой. вот этого, нет, даже этого мне... нет. Ну, давайте мы с вами как-то согласимся в этом не согласиться, да? Мне кажется, что есть. Мне кажется, что мы достаточно хорошую работу проделали по сказать, описанию того, как мы видим в себе прекрасную Россию будущего. Да. Ну, давайте будем э, честными с собой, уже точно все проиграно, да. Ну, то есть, окей, у нас есть еще из инстанция верховного суда, э, представить себе, что он сейчас возьмет и все переиграет. Ну, разве что им захочется очень перед нами по покуражиться, сказать, ой, а вы зато подписи не успели ссымать. А вот все-таки на случай, если Навального вот так возьмут и в последний момент зарегистрировать, вот вам многоходовочка, вы не были к этому готовы. Мне очень нравится ваш оптимизм. Стратегии? Стратегии нет, мы скажем типа И будем за один день собирать подписи, которые собирались собирать 20 дней. Возможно, вы слышали где-то в декабре вот студия Новиков, который приходил на... Конус, да. Он высказывал, ну, такой совет как бы в пустоту. Он высказывал о том, что вот эти все их ограничения, все, чтобы они бы там не придумывали федеральные законы, можно обойти путем референдума. Если провести всенародный референдум... Да, но референдум нельзя провести. Потому что... Потому что в России не было с 1993 -го года ни одного референдума, потому что э, там ограничения Подписи по инициативной группе референдума они гораздо более тяжелые, чем по выборам. Это беспрецедентно, но нет, ну то есть как бы мы не будем ставить такие цели, про которые, в которые мы сами не верим. То есть взять сейчас и сказать, что давайте мы будем проводить референдум, это приведет к тому, что реально мы поднимся сами и огромное количество людей в деятельность, которая точно не закончится ничем. Потому что там, я уж не помню точно ограничений, но там типа надо там собрать там, 2 миллиона подписей с какими-то такими ограничениями, которые там точно выполнить нельзя, если не 5 миллионов подписей. В самом заднем ряду. У нас огромное количество людей в стране, которые носят погоны. А, планируется ли среди их рядов какая-то агитация? Весь мой опыт общения с этими людьми показывает, что их агитировать особо не надо. Я не встречал людей, которые были бы сильно лояльны власти и против нас. Но ну, по крайней мере все менты, с которыми я общался вот, во все свои четыре ареста 2017 -го года, были за нас ну, процентов на 80, наверное. А, если за 90. То есть там никакой лояльности опорового режима нет в высших кругах. Но нет, пока что мы никакой специальной компании для них не делали. Хотя, может быть, и стоит об этом подумать. Партии и ее Перспективы партии «Прогресса» ее Петербургского отделения таковы. Значит, 15 января? Нет, 16. Короче, Какой день, день? день января? Позавчера. Чего? А, во вторник, 16, 16 января, мы провели формальное заседание Оргкомитета по подготовке съезда. Там есть такой этап. То есть мы провели Оргкомитет, и уведомили Минюст о том, что намерены 3 марта провести учредительный съезд Партии Прогресса. То есть съезд состоится. Формальная дальше процедура такая. В не менее чем 43 регионах мы должны создать региональное отделение заново поскольку это формально новая регистрация, которые должны провести свои конференции и направить на съезд делегатов, не менее чем два делегата от регионального отделения. А при этом конференция легитимна, если в ней принимают участие более половины списочного состава членов. Поэтому... Никаких реальных отделений мы создавать сейчас не будем, а создадим техническое. Потому что если мы бросим сейчас клич и в Петербурге создадим настоящее отделение, типа записывайтесь, кто хочет, мы получим 5000 человек, и нам надо искать помещение для съезда, которое 3000 человек вмещает, и, и тратить на это огромные деньги. Мы создаем минимальное возможное отделение из 11-12 человек на базе штаба, проведем абсолютно формальную выборную конференцию, формально направим двух делегатов. Пройдем съезд 3 марта, направим документы в Минюст и будем ждать, потому что ну, как бы не очень понятно, какая сейчас у них будет реакция. Если случится ну, в каком-то смысле чудо, и они реально нас зарегистрируют, тогда мы будем уже проводить формирование настоящих региональных отделений, куда будут вступать все желающие, и будут вырабатываться нормы партийной жизни. Проблема строительства в России заключается в том, что... Правила закона, предусмотренные в законах о партиях, заставляют, в общем-то, каждую партию быть Единой Россией. То есть там такие ограничения на уставы, на организацию партийной жизни региональных отделений, так прописаны, что ты что не строй, получается реально, блин. «Единая Россия». Ну, кроме шуток. То есть, там страшные ограничения. То есть, там нельзя нормально делать ну, какую-то электронную демократию, как мы всегда мечтали. Там ты должен делать кучу каких-то протоколов, заседаний, там, ревизионных комиссий, президиумов, блин, и высших советов. И всегда это был очень травматичный опыт. В Питере у нас всегда была парочка составов советов, каждый из которых считался легитимным и друг с другом конфликтовал. И все это было очень непростой и болезненной историей. Поэтому мы очень осторожно смотрим в будущее политические партии, но при этом решили сделать эту попытку, что хочется сохранить весь накопленный багаж, начиная от системы сбора подписей и верификации подписей до там, активистов, ну, скажем, для участия в местных выборах. Леонид, я поддерживал компанию, финансово, как мод, там, по несколько рублей. А потом... Спасибо большое. А вот у меня вопрос, а есть вот в движении реально очень богатые люди, которые, ну, Алексей, по, ну, помогают финансам, ну, какие-то олигархи, которые тоже за нас? Я думаю, что есть довольно много олигархов, которые за нас, но поскольку им больше хочется быть олигархами, чем за нас, то они об этом не рассказывают. то есть симпатии к тому, что мы делаем, есть у очень многих людей, в том числе там в самых неожиданных местах, там, эшелонах власти и бизнеса, но также всем достаточно хорошо объяснили, что если ты там, публично переводишь нам э, деньги, то у тебя начинаются большие проблемы с бизнесом. Поэтому вот из тех, кто публично переводит нам большие деньги, они а публично ничего не принимаем, э, как бы, поскольку мы ну, публикуем отчетности, мы только публично принимаем деньги. Из тех, кто публично переводит нам крупную сумму, ну вот есть Чичваркин, который живет за границей, есть Борис Демин, который живет за границей, да? э, ну то есть вот такого такого Люди, ну их нельзя называть олигархами, но они тоже состоятельные люди. Скажите, вот э, все, Путин президент, выборы прошли, какова будет ну, ваша стратегия на ближайшие годы или два? Вот, а... Слушайте, я вроде отвечал на этот вопрос вот в течение примерно часа сейчас. Наша стратегия будет находить болевые точки и бить по ним. А какие они будут? Ну, не знаю, но к счастью они у них будут. Что? Пока, и пока я не очень понимаю конкретно мы вот Вчера наблюдали, ну, в то время, пока мы наблюдали, как выносят наши темы мы решили организовать пикеты. Когда подходили люди, интересовались, ну, что происходит, и как вообще дела сперят. Угу. Так вот, не считаете ли вы, что организация ну, или периодическая организация одиночных массовых пикетов, ну то есть на большой области на какой-то, будет а, неплохой такой агитацией? Я, не, я сам много раз по разным поводу стоял в одиночных пикетах достойным прекрасным занятием так сказать, вперед ну как бы на то он на одиночный пикет что вы, ваш, вас душа так сказать, требует вы выходите и стоите а митинг 28 января он вообще согласовал администрации и не дала она согласие денис расскажи про 28 января в Питере ситуацию сюжетная ситуация в поделил мы обращаемся в суд по 28 нам там Смольны в классической такой ситуации отказал сказал что у них там где маршрут шествия ремонтируют канализацию дома все сопутствующие а непосредственно на, самом, на самой площади пролетарской диктатуры Смольник сказал, что рядом суд находится, но по факту там суда никакого нету а, есть арбитражный суд, но он там находится более чем 50 метров от самой площади мы это все обжалуем в понедельник пойдем в суд уже, напишем позже у нас все подробности в нашем паблике появятся ну и вообще сейчас сразу тогда небольшую новость. У нас это все пройдет без шествия, так как ремонтируют, пускай ремонтируют. Мы все равно выходим на площадь пролетарской диктатуры и собираемся там без шествия. И уже проводим там непосредственно сам митинг. 14 часов. Да. Тогда у меня вопрос. А, а, как бы Не кажется ли, что как раз шествие – это более безопасная форма для людей? Там, можно сказать, пешеходы, да? Как а там точки сборов нету просто нигде. Там просто улица идет. Мы планировали, что нам согласуют. Нет, условно говоря, собраться у Анинкевича, например, на, на там, на Керечной восемь. и оттуда пойти, например, в любой, там же пешеходная улица. Там на пешеходные. в принципе, шпалерная на Это мне как будто Я не против. Я согласен, что в плане там массового задержания, шествие безопаснее митинга. Ну, вы обсудите, Денис. Ну, я не, вы, не вы, собираюсь вы, за Питер решать. Вы обсуждаете и решайте, как вы, это вы, все будет. Uh -huh. да, вот я вот понял. Ребят, были. решайте сами. Давайте, у меня осталось минут 10 на вопросы, если что, давайте попробуем. Что мешает использовать ЭБК в качестве партии? Почему нельзя? Фонд борьбы с коррупцией? Потому что фонд борьбы с коррупцией не является политической партией. Чтобы участвовать в выборах, надо зарегистрировать политическую партию по, по, по очень сложной предусмотренной законодательством процедуре. Просто Нет, нельзя. Пожалуйста. Леонид, насколько процесс смысла ужесточения избирательного законодательства в 2016 году, если не ошибаюсь, отрицательно влияет на процесс назначения на участке? Очень сильно влияет, но мы умеем, пока что мы знаем, что с этим делать. Не буду раскрывать все детали на собрании для наблюдателей, про это говорят. Ну, то есть мы придумали какие-то обходные пути. Про муниципальные выборы, про муниципальные выборы в Санкт-Петербурге в 2019 году надо дожить, но вообще говорят, друзья, э, давайте посмотрим. Вот опыт Москвы. Вот не хочу никого обидеть. Вот был передно пример. Гудков Кац э, сделали офигенную систему. Этот значит, там, вот, ну, как бы, систему там, какой систему автоматизации деятельности кандидатов в депутаты пропустили 60 огромное количество людей, выиграли несколько муниципалитетов. Это один подход. Это Есть другой подход, Яшин. Собрал небольшую команду и взял, полностью захватил один муниципалитет. Красносельский. Ну инкаускас также делал, захватил у себя Зюзина. Голямина пыталась, Тиморязивским одного мандата не хватило. Мотин в печатниках. А, с точки зрения такого пиара. Успех команды Гудхового Хадса ну, был там, ошеломительным, реально, молодцы, выиграли там полторы сотни да, мандатов или две сотни. 200 не, ну, 260 это уже не все вместе посчитали, да. чисто яблочных, которые никого не имели отношения, но человек 200, которые именно к ним пришли в их систему, через их систему стали депутами. система. Mm -hmm. Все они яблочные. 260 людей, которые они поддержали, но которых они именно вели как кандидатов меньше. Но неважно, это, это безусловно, огромный успех. Э, никто не спорит, и они захватили несколько комплекс Значит, очень круто. Теперь посмотрим вот на отдаление полугода. Яшин что делает, я понимаю. То есть он. Опять же все время создает для власти какие-то стрессы, точки напряжения. до То его муниципалитет, там они уже главу убрав, сняли. Еще что-то это какая-то постоянная головная боль для московской власти, постоянный источник политического напряжения. Во многих муниципалитетах из проекта Гудкова до сих пор главы не выбраны, потому что там какие-то внутренние конфликты. Ну как бы, Если у Яшина команды солидарности шли ну, как бы, очень мотивированные люди, которые очень хорошо понимали, зачем они туда идут и что они там будут делать, и делают то, что хотели делать, когда выиграли, то там ну, очень многие ну, как бы, люди не понимали, что они будут делать, и так до сих пор не понимают. Поэтому репутационные риски эта система несет достаточно большие. Кто-нибудь перекупают или кто-нибудь там расстраивается, разочаровывается, это становится большим информационным поводом. Еще один их кандидат там перебежал к Единой России и там себя плохо повел. То есть выхлопа большого нет, а как бы, осадочек остается. То есть, хотя, безусловно, они одержали там, важную и важную, конечно, очень вдохновляющую победу. В сентябре 2017 года с точки зрения долгосрочной стратегии выяснилось. Что, пожалуй, то, что делает Яшин, ну, как бы оказалось нам ну, более что, ну, политически правильным, политически полезным. Поэтому если, ну, мне кажется, еще рановато думать про муниципальные выборы 2019 года, но если тут есть там, серьезная группа активистов, понюхавших политического пороха, их которые хочется попробовать, сделайте вот такую штуку, выберите муниципалитет, там, начните в нем работать, сформируйте команду и захватите его там, полностью целиком один, и, так сказать, станьте вот такой занозой у Смольного, опять же, в боку, это будет круто. Судя по всему, Навального не допустили к выборам незаконно, и это было сделано публично. И мне кажется, что вызов возмущения у народа к беззаконию гораздо более сильный и с точки зрения мотивации, и с точки зрения результата. То есть, может быть, акции должны быть направлены на требование допустить все-таки Навального выбора. Но... Что... Извините, пожалуйста. Потому что... Забастовка выглядит как Ну не допустили, ладно, все равно Результаты мы особо не получим Снижением явки, но хотя бы что-то как-то. Это хороший вопрос И его мне задают не первый раз И он очень разумный Потому что вы правы в главном Людей на улице выводит возмущение Несправедливость да? То есть Люди видят какую-то несправедливость и выходят И Мы много думали про как бы лозунги 28 И у нас было в обсуждении вот эта тема и как бы, да, вот как бы нам плюнули в лицо, там, нам 700 тысячам подписантов, всем сторонникам, мы не хотим это терпеть, там и ну, как бы выходим, это не справляется, это правильная тема. Но вот на лозунгах писать, типа требуем допустить, когда это уже ну, там, юридически невозможно, когда все юридические механизмы исчерпаны и время ушло, ну как бы получается, что ну, нам скажут, ну, вы, там, вы требуете, очевидно, невозможно, требуется не знаю, что там, Луна упала на землю. Ну, как бы, Тут тоже, то, может быть, вы правы, а я не прав. Тут есть тонкая грань, мы довольно много о тонкой грань дискутировали. Как бы, что что так сказать, писать налогом? Вы можете писать что угодно, во-первых, мы вас никак не ограничиваем. Но вот как бы решающий аргумент в нашем внутреннем споре, который привел нас вот к такой формулировке, как бы там забастовка, бойкода, это было то, что как бы, очевидно не осталось легальных путей допуска, и как бы требует сейчас допуска, это получается как бы, там, махать кулаками после драки. Панфилова или товарищ, который говорил речь, говорит о законе, о духе закона, букве закона, при этом не называя ни одной статьи, ни одного кодекса, ничего. Почему, когда это заседание было, так скажем, оно деноцировалось, мне было задано прямого вопроса, по какой конкретной статье. Ну, это уж надо спросить у тех, кто в зале был. Я в этот момент в да, спецприемке сидел. Они но, могли на том же основании сказать, ну, потому что вы нам не очень нравитесь. Ну, они так и сказали, по сути. Ну, по сути, это Путин сказал ведь на своей пресс-конференции. Мы его не выпускаем, потому что он будет как будет по, по Саакашвиле по площадям бегать. То есть, по сути, мы его не допускаем, потому что он нам не очень нравится. Именно это и было сказано. Правы. Реально исчерпаны все законные способы требований. Ну вот, Конституционный суд мы ну, уже как бы, не, даже не проиграли, он отказал рассматривать. Спасибо. Ну, как бы, то есть, в том, что вы говорите, очень много там, правильного и справедливого. Но как бы, формулируя главный лозунг и месседж, мы все-таки исходили из чего-то, ну, как бы, вот, там, реального. Может быть, мы не очень правы. Давайте, ребята, еще пару. Вы уже пару раз спрашивали, еще вы тоже. Вы. Такой. Алексей однажды, по-моему, в начале на Эхи, можно сказать, анонсировал социологический опрос среди волонтеров uh -huh. идеологической принадлежности. То есть он будет проводить интересно. Да. да. А когда это скажете? Не помню, но будет скоро. Спасибо. Касательно собора снова насчет. А вы переместились! Я просто мне жену нужно забирать сейчас моих приоритных ПВР проектом и хотел узнать насчет информации где вам напишите мне на электронную почту друзья спасибо большое и за ваши вопросы и за вашу обратную связь перед началом очень ценную, ну и за то что вы вот как бы не потерялись и приходите на самом деле там тоже все, что мы делали в 2017 году, было очень вдохновляющим. Но как бы на эмоциональном подъеме это легко собираться, и там у -у -у, побежали. А то, что там и в трудные минуты вы здесь с нами и никуда не теряетесь, но это дико вдохновляет на самом деле. Очень, очень круто. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, спасибо.